Здравствуйте! Хочу начать свой рассказ с орхидейки, которую отдала мне подруга в прошлом году. И прошло 9 месяцев. Я ее очень долго лечила. Вот эту корневую шеечку фундазолом смазывала. Думала, она не выживет. Но сейчас покажу вам результат. А что с ней происходило и как все было. Я вам оставлю в конце ролика ссылку. Можете посмотреть на эту орхидейку. За 9 месяцев, посмотрите, корневая у нее начала прорастать выше этого места, где один корешочек вырос ниже, где я смазывала фундазолом. Здесь как шейка, вроде бы как подсохла, но она не пересушилась. И корни начали расти. В горшочке корни хорошие, зелененькие. Она стоит у меня на мокрых пяточках. Смотрите, как отросли листочки. Смотрите. За 9 месяцев. Она либо благодарна, что я ее начала спасать, либо что. Не знаю. Либо мои температурные условия. Все подошло. Посмотрите, сколько она нарастила листочков. У нее все замечательно. Молодые листики не успевают расти. Вот молодой, молодой. Немножко они, правда, какие-то неразвернутые. Но это ничего. Главное, что они вообще растут. В общем, с этой орхидеечкой все в порядке. Я ее в дальнейшем, думаю, когда она больше корневой, обрежу в этом месте. И посажу другой горшочек. А корнюшки оставлю в этом горшочке, чтобы опускала деток. Это очень красивая орхидеечка. Когда она зацветет, а она зацветет обязательно с такими темпами, я вам все покажу и расскажу про ее существование дальше. А пока у нее все хорошо, все замечательно. Когда я ее наложу, отдам верхнюю часть подруге обратно. Пускай любуется. А корнюшки оставлю себе. Буду ждать деток. Продолжает цвести мой дендробион, Красавчик. Он как невеста. Как компанола, Такой красивый. Длинную веточку пускает. И такие красивые цветочки. Нежно-беленькие. А второй так и не пустил веточку. Должен быть сиреневый. Вот Здесь два цветочка посадила. Этот отсушивает уже. Заканчивает свое цветение. А этот продолжает. И очень рада этому. Такой красивый. Любуюсь, любуюсь. И вы полюбуйтесь. Бульб на этом растении предостаточно. Я его обложила мхом сверху, а внутри кора. И так он растет. Леодора также продолжает цвести и набирать бутончики свои. Очень красивое цветение. А старый цветоносик она начала отсушивать. Но у нее все хорошо. Несмотря на то, что она сбрасывает свой, засушивает цветоносик, Леодора прекрасно себя чувствует, наращивает длиннющие листочки. У нее они салатового цвета, корневая у нее замечательная. Вот это черненькое пятно не распространяется, оно просто здесь, я за ним слежу. Но у меня тоже на мокрых пяточках корневая замечательная. Пахнет она сказочно. Цветочки как нарисованные, как кукольные. Звездочки такие прекрасные. Сейчас я включила фонарик, чтобы показать вам при свете фонарика. Эти прекрасные цветы. Они немножко отличаются. Без света и со света. Что-то камера желтый цвет не передает. Вот эти кончики, они ярко-желтые. И здесь сочнее все такое сочное. Леодора. Сказка. Мечта всех архаманов. Она должна быть у каждого. А вот эту орхидейку я в прошлом видео не зря он так подробно снимала все ее. Качество красивые цветовые, так как она сбросила все цветочки. Все отсушила и все. Цветонос зелененький, крепкий, но она их отсушила и сказала, хватит. Может быть, сильно жарко у нас в квартире. Не пойму. Но неважно. Она начнет другие цвести. Замечательные свои. Здесь у меня стоят реанимашки которым я наращиваю корни с нуля сейчас вам покажу у этой реанимашечки смотрите корней пока нет новостей нет поэтому отдельное видео я не снимаю тургор она немного восстановила я жду хоть какой-то признак чтобы пустили начало корней и потом буду снимать подробное видео пока она стоит у меня над водой так слегка смачиваю корешочек вот этот который один и стоит на полочке не на свету не на, со... на окне это реанимашечка которая вам мху наращивает корни вот видите один корешок погружен в воду корешок этот зелененький значит у нее все хорошо Следующая немножко. Посмотрите, какое я для нее сделала красивое. Для того, чтобы она выжила. Это белая орхидейка, беглип, которая потеряла все корни. Я из бутылки ей сделала такую красоту тепличку. Видите, она без корней полностью. Шейка у нее резко почернела. Корней было море, когда я ее купила. У меня есть видео. Видите, шейка. Я пришлось ей срезать всю. Никаких пока зачатков нет. Жду тоже результата. Фундазолом я не мазала, просто хорошо зачистила и подсушила. Поставила в бутылку. Шейка в воде не касается. На дне бутылки вода и такая красивая у меня композиция тоже стоит на полочке жду результатов затем буду вам показывать и это орхидейка которая у меня наращивает корневую в перлите посмотрите корешки как хорошо наращивать но здесь не было загнивания корневой шейки поэтому я ее посадила в перлит растущий корешок у нее были сильно вялые листочки но она наращивает хорошо себе корневую в перлите. Я раскапывать ее не буду. Дождемся, пока корни сами покажут. Здесь все твердые листочки жесткие. Этот листочек, наверное, она скушает, так как он начал слегка желтеть. И вяленький. Но можно его срезать, чтобы ей легче было. Но не буду это делать, пускай. Так растет. Вон из пазух листиков показываются растущие корешочки. И вот с этой стороны растущий корешочек показывается. То есть у нее все замечательно. Но у меня другая проблемка. У нее на листике, на самом растущем листике, наросли вот такие пупырышки. Я пока с ними ничего не делаю. В следующем Видео сниму вам отдельное подробное видео, что я буду делать с этими, с этой болезнью, как с ней справиться и что это такое. А пока она у меня стоит вместе с другими реанимашками, на полочке, с окна попадает. На эти растения солнечный свет. И у них все замечательно. А на окошке у меня стоит орхидейка с открытой корневой. Пока у нее тоже все хорошо. Вот она цветоносик выпустила. Здесь разная системы. Это в керамзит я посадила. Это в мох. Это с открытой корневой камушки в общем об этих орхидеечках подробно сниму отдельное видео когда пойдут какие-то результаты спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной на моем канале до свидания